Приветствую на моем курсе Таро, и это мое вводное занятие, первое. Меня зовут Диана Холмстрам, я занимаюсь 2 Таро уже много-много лет. Впервые в мою жизнь Таро пришли в 15 лет, сейчас мне 38, и в принципе практику я начала уже к 18 годам, такую очень даже полноценную. Тем не менее... Таро – непрерывное поле для изучения, поэтому, безусловно, конечно же, я изучаю и сама, бесконечно совершенствуя свой навык. Таро представляет, в принципе, некий такой базис, треугольный камень моей работы. Несмотря на то, что в арсенале у меня достаточно много инструментов, помимо академического образования в психологии, есть еще достаточно огромный курс нумерологии. И также нумерологии Таро, авторства Алицы Ихшановской. А базовую нумерологию я изучала у Андрея Леонидовича Жандра. А, ну Я думаю, что эту информацию прежде чем вы попали сюда, вы уже, наверное, прочитали обо мне, поэтому автобиографическими данными грузить не буду. Что же у нас сегодня будет на вводном занятии? Но если вы совершенно новичок, то я расскажу, конечно, базовые принципы построения колоды, с чего мы, наверное, и начнем. И я думаю, вы в курсе, что у нас 78 карт в колоде, 22 из которых старший арканы, с нуля по 21 аркан. И где у нас есть стузов по десятке младшие арканы и придворные, начиная с пажей до Птерли. По большому счету, о происхождении Тары, конечно, хочется начать с этого, да, логично предположить, что любое изучение начинается с истоков. Но у нас не так много водных данных, так как есть огромное количество легенд, начиная от происхождения, что они и в Атлантиде, и где-то только не побывали, и в древнем Египте, и везде. Может быть так, может быть нет. Тому доказательств у нас совершенно нет. А адекватная информация, в которой насчитывается история, официальная история Таро – это 14 век, век, 1380 какой-то год. И меня это совершенно устраивает. Я сейчас не очень понимаю самой идеи, чем древнее, тем лучше. Ну, потому что не факт. Это раз. Второе Таро выполнено в очень жесткой такой стилистике эпохи Возрождения. И поэтому, в принципе, то, что они датированы XIV веком, веком, получив свой рассвет в XV веке, мне видится совершенно логично, потому что логика построения, развития души через старшие арканы, она совершенно укладывается в логику эпохи Возрождения, когда, когда религиозные сюжеты переплелись с алхимией, а когда зародился тот самый оккультизм, конечно же, мне кажется совершенно логичным, что это нашло отражение второго. И я думаю, что все части Таро развивались отдельно. Старшие арканы, да, то есть вот так вот, скажем, в логике эпохи возрождения, младшие арканы уже присоединялись позднее. И при дворной карте есть такая теория, что это был инструмент управления э, двором при... В принципе, даже при халифате. То есть, когда, соответственно, султан сидел, думал, ну вот так, вот этого пажа суда, этого короля суда, этого вот сюда, да, то есть, вот такая игра в политику, игра в HR <laughs> при султанате обрела вот такую форму, и позднее присоединилась к Таро. Для меня эта версия совершенно логичная, она меня устраивает, я не вижу смысла искать более древние аналоги. Потому что, если мы будем говорить о логике древнеегипетского Таро, допустим, если бы в древнем Египте существовала колода Таро. Может быть, она и существовала. Но я склонна верить, что она была бы тогда совершенно другой формы, совершенно другой логики. Не было бы перехода из одного состояния в другое, вот в таком линейном сюжете, немножечко закольцованном. Да, безусловно. Древнеегипетская мифология очень сильно приклеивается к тем, что в итоге выросло в оккультизм, это не секрет. Тем не, тем не менее, сама ментальность и э, понимание того, как развивалась душа, представление о космогонии, представление о огромном мире, не укладываются в логику Таро. То есть отдельные идеи, да. Поэтому, если и там и было Таро, но то оно, наверное, имело совершенно какую-то другую форму и которая не была бы столь удобна на данный момент для использования в современном мире. Конечно, мы сейчас имеем уже переработанный вариант, и базовая колода практически для всех стала Райдер вайт Ну, базовая учебная. Нет, не означает, что нужно разделять любовь непосредственно к этой колоде, да, но мы не можем умолить ее значимости. Наследие ордена... Золотой зари, с такой, соответственно, для меня так, базой да, является колода Райдер Вайта и колода альстер то есть Таро-Тота. Это то, то, на чем я думаю и прям искренне верю, получая подруги на практике, лучше всего изучать Таро. Сама же я пользуюсь колодой New Vision, она как-то мне очень близка. Такая колода, которая, в принципе, райдер-вайт, но вид сзади, такой, такой вот ход конем, да, То есть она больше вращается к теневой стороне и к тому, что сокрыто. И мне в моей работе это очень помогает. Что я предлагаю за 9 уроков? Что можно изучить? За 9 уроков, наверное, конечно, не стать полноценно... Тарологом именно как профессия, потому что все-таки это требует детального изучения символизма, детального изучения разных колод, разных систем. Однако за 9 уроков можно прекрасно понять структуру Таро, можно понять, нужно оно вам или нет. И, безусловно, можно изучить базовые значения на том уровне, что вы сможете для себя делать базовые расклады. То есть дивинацию. Хотя я считаю гадание побочным эффектом колоды. Да? Потому что для меня, в первую очередь, это инструмент анализа ситуации. В моменте. То, что с вами сейчас происходит. Причем можно проанализировать ситуацию на разных уровнях. От событийного до глубинного подсознательного. И в этом я вижу куда больше ценностей, чем предсказать, что же будет. К тому же, когда вы глубоко изучили все архетипы и понимаете, как работает сценарии, предсказать, что будет не составляет труда. И да, будущее не высечено в камне. Мы достаточно свободны его менять. Мы ограничены собственными сценариями, поэтому если все сбывается, так скажем, что вам предсказывали, то есть вероятность того, что вы не пробовали выйти из сценария. Если нам все-таки удается, обычно об этом все и ломается как бы там ни было, базовый навык предсказания, особенно я считаю, что совершенно нормально делать прогноз от месяца до полугода, максимум год, это будет получено. Как я предлагаю изучать, соответственно, второе, так как бы системно, именно системно, потому что линейно изучаю карты за картой, мы можем упустить логику, внутреннюю логику колоды. И э, младшие арканы я не выбрасываю из э, своего фокуса внимания, а наоборот, изучаю, предлагаю изучать одновременно со старшими. Младшие арканы это практика жизни, то, как в действительности разворачивается идеальный мир старших арканов. Потому что старшие арканы, они описывают то, что идеально, то, что должно было быть, то, что заложено изначально природы Поэтому э, логично предположить, что разделение на мир идеального и мир реального – не самая продуктивная стратегия. Следовательно, э, если мы, допустим, изучаем аркан Манга, нам посвящено аркану маг наше занятие, ну, понятно, что у нас занятия, за 9 занятий не одно занятие, а один аркан, да? а некими логическими кусками. И, соответственно, маг будет изучаться одновременно с тузами, так как тузы раскрывают само по себе идею мага на практике жизни, то, как это проявляется в нашей бытовой повседневной жизни. Также, соответственно, двойки раскрывают идею верховной жрицы, тройки раскрывают идею императрицы и так далее. И уже отдельным таким блоком мы изучим придворные карты. Соответственно, я предлагаю так вот за 9 занятий освоить значение карт, изучить три базовых расклада, а точнее даже три базовых расклада я, безусловно, дам. Хотя, в первую очередь, что я считаю важнее, я дам логику того, как, этот, как расклады образуются, и, соответственно, поняв систему, и углубившись в изучение таро, вы сможете сами формировать расклад. Потому что логика там достаточно простая, и порой просто двигаясь ментально линиям развития сюжета, вы сможете создавать свои вариации расклада. Поэтому план у нас, собственно, такой. На этом вводном занятии я расскажу следующую базовую концепцию, которую, возможно, вы уже слышали, это концепция путешествия героя, то есть мы будем рассматривать каждый аркан как этап развития человеческой души. А в любом случае это паттерн развития любого процесса, любой личности, любой ситуации. В последующих уроках мы будем останавливаться подробно на каждом аркане и на понимании двойственности, некой такой октавности и парности арканов. В дальнейшем, да, то есть мы будем расхватывать не просто мага, маг плюс тузы, плюс, соответственно, маг символизм мага райдервайта и символизм мага э, таро Тота. И вот в этой логике, соответственно, будем двигаться. Но для того, чтобы вам понять и определиться, интересно ли вам мой взгляд на Таро, так как он не полностью классический, и э, здесь такой момент, конечно же, Всегда самый спорный. Если какая-то истина в этом? Конечно же, нет. Все. все имеет право на существование, когда мы говорим об архетипах. Мы все равно не выйдем за рамки предоставленных сценариев. И поэтому говорить о том, что есть какая-то точная интерпретация вон того цветочка слева или какого-нибудь звездочки справа, это просто ограничивать себя некими излишними догматами. Все-таки арканы Таро – это архетипы и это область проекции. Когда мы изучаем Таро, мы изобретаем свой собственный язык общения с архетипом. Поэтому у каждого таролога будет свой взгляд в итоге, будет абсолютно свой язык работы с символом. Посему а здесь важно просто войти в сам Эгрегор, в саму структуру и понять базовые сценарные аспекты. А они остаются в целом неизменными. Путешествие героя – это термин вам знаком, может быть, не из Таро, а, допустим, просто из архетипической психологии или же из работ Кэмпбелла. Путешествие героя – это базовый архетипический сценарий которые имеет свои этапы. Соответственно, когда ну, там возьмем какого-нибудь Илья Буромца или еще кого-нибудь, да, то есть когда герой просыпается, у него есть некий, некий зов к действию, он что-то должен великое сделать, и он проходит сначала через определенные, допустим, или болезнь, или травматическое событие, потом он обращается за помощью, ему помогают духи, старшие помощники, семья или еще что-то в этом роде. да? Потом он обретает силу, начинает в себя верить, побеждает врага. потом Нет, сначала обязательно не победит врага, сначала его чуть-чуть победит, проиграет. Потом он после провала обретает силу вновь, и, наконец, случается финальная битва, и он, соответственно, уходит, возвращение домой. Таро не исключение, естественно. Поэтому... «Путешествие героя» второго прописано очень даже хорошо. Перед вами первые пять старших арканов второго. Я обучаю обычно на колоде «Райдер Вайт», потому что она классическая, понятная, символы достаточно ярко прописаны и описаны самим автором. То есть нам не нужно гадать, что уже он там такой имел в виду. Хотя, если честно, это «Райдер Вайт», поэтому гадать все равно приходится, что он там имел в виду, потому что иногда он просто ограничивается пару строчек и думайте, что хотите. Такой у него был стиль. Ну что ж, как бы там ни было, путешествие героя ⁇ это концепция, предложенная второго Хайя Банскофом, поэтому нам Райдер Вайт, наверное, сейчас ни к чему. Хайя Банскоф ⁇ это немецкий таролог, который перевернул в какой-то степени всю, весь принцип обучения. И дал внезапно неожиданные интерпретации, которые оказались очень применимы в нашем современном мире. Соответственно, начинается путешествие героя у нас, дурака. Он наш главный герой, дурак или шут. И, соответственно, здесь мы видим, как он полон надежд, так скажем, входит в этот мир. Здесь символизм достаточно ну, понятен и просто, но пройдемся слегка. Да? На более глубоких занятиях мы символизм будем касаться более глубоко. Он открыт мир, он стоит на обрыве, и собачка является неким таким символом, который его охраняет. Да? То есть он в своем еще неведении является таким балованием судьбы, можно сказать. Он еще под охраной бога. Сам, сама по себе карта означает мир божественной любви, изначальный потенциал, изначальное все, изначальное ничто. Ноль. Вот это перо, это открытость его новых знаний, плюс некий такой легкий инфантилизм, а лилия – символ его чистоты. В Котомке у нас там не знаю что, по многим версиям у нас там задачи кармические, у нас там весь его тот самый потенциал, который ему нужно раскрыть в жизни. В принципе, все версии подходят. Рукава, как крылья, да, которые немножко согненные, то есть он полон такой витальной энергии, вся карта солнечная, то есть здесь солнце виднеется, тем не менее белое, правда, но все же. Белое солнце тоже отдельный символ, которым мы будем говорить детальнее позже. И э, вся мажорность карты показывает его витальность, его креативность, его открытость новым идеям. То есть он пришел в этот мир. И дальше есть несколько вариантов событий. Соответственно, либо он превращается в мага, открывая себе постепенно аниме и анимус, либо они просто изначально в нем есть. Допустим, я придерживаюсь того, почему я показываю все эти колоды в, вернее, карты в одной связке. Потому что для меня это тот базовый набор, с которым мы приходим в этот мир. И э, когда мы обращаемся к магу, конечно, э, к, в изучении в лекциях мы будем говорить о них отдельно, но сейчас в рамках путешествия героя маг для нас олицетворяет анимус, мужское начало. Сам по себе маг, понятно, он владыка всех стихий, да, то есть у него и кубки, и мечи, и жезлы, и пентакли лежат, у него, соответственно, куда-то гермес у него, он олицетворяет собой герметический принцип, что вверху, то и внизу, вот этой вот это, вот, вот это распальцовкой, да, то есть, соответственно, вниз. Он указывает, что вверху, то и внизу. Это герметический принцип базовый. Лилии, цветочки, его чистота, помыслов. Белое одеяние тоже, при этом белое деяние как чистота. Пояс у него змея, уроборос. И, соответственно, вот этот лиминсканта, она про путь мага. Когда мы каждый раз проходим... По спирали, так скажем, вверх, да, и узкое место – это каждый раз новые испытания на пути мага. Белая лента – частота его помыслов, красная накидка – активность его действий. А в данной концепции мы рассмотрим мага именно как мужское начало дурака. То есть, соответственно, дурак вы можете смело проецировать на себя, то есть это мы, это наша душа, когда мы приходим, мы приходим и с мужским, и с женским началом. То есть на самом деле у нас обоих есть, у нас есть обе энергии. Нам нет нужды выбирать и следовать каким-то гендерным стереотипам. Да? То есть есть и маг, есть и верховная жрица. Манг сама по себе идея действия, идея идеи. То есть когда идея зарождается, значит импульс движения действия. Верховная жрица – это материя. Верховная жрица – это анима, это женское начало дурака, женское начало нашей души изначально. И, соответственно, здесь уже появляется двойственность природы. Да? То есть Верховная жрица здесь, соответственно, эти колонны, которые относят нас к легенде о Соломоне. о Соломоне. Здесь у нас покрывало, где прячется центр храма, у нее в руках Тора, при этом всем у нее, соответственно, символ Исиды на голове, а при этом она стоит одной ногой на полумесяце. Да? То есть здесь сочетание всех женских образов из различных религий, от египетской до христианской. Потому что именно вот так вот с полумесяцем у ног изображали Деву Марию. В... в той же Испании вы до сих пор можете найти в костелах именно такой вариант. Верховная жрица – это женское начало дурака, женское начало нашей души. И это то, что проводит в материю импульс. Да, именно женская энергия является материализующей энергией, она является тем без, теми вратами, через которые мы проходим физический мир, и буквально, и метафорически. Соответственно, маг он наполняет женщину, а не наоборот, ну, по очевидным причинам. И, соответственно, наполняет верховную жрицу, и именно вот в этом объединении у нас появляется то самое, та самая, так скажем, материализация дурака, да? то есть когда он приходит в наш мир, то есть мы получаем наше тело. Императрица и император же являются земными родителями дурака. То есть олицетворение анимы и анимуса в том виде, в материальном, в телесном, в котором мы обычно привыкли их лицезреть. И то, что я вот так вот положила друг по другу, это тоже не случайно, потому что именно таким образом распределяется энергия. Здесь идеально отражена сама по себе идея Юнга о том, что мужчина, проявляющий себя как анимус, Своим центром, своим корнем имеет аниму. А женщина, проявляющая себя как анима, своим центром и корнем являет, имеет анимус. Поэтому именно в императрице у нас повторяются сюжеты мага, у нас повторяется некая динамичность позы да? то есть у нас повторяются руки, ручки немножко вверх-вниз, у нас повторяется цветовая гамма. Потому что в императрице в земной аниме именно маг, именно мужское начало анимус, находится проявление. Ну и, соответственно, статичная, жесткая поза императора, повторяю, статичную, жесткую позу Верховной Жрицы. И именно в мужском начале, в корне, естественным образом, лежит анима, женское начало. Так что, да, четверка, безусловно, император, но в своей базы он имеет Верховную Жрицу, императрица мага. Соответственно, иерофант Наш духовный учитель и, и этот тот архетип отца, который является наставником, дающим базовые знания о духовности, о предстоящем пути для дурака. Он хранитель тайн, хранитель... Ну, здесь, если мы дальше пройдем, вы удивитесь, насколько сильно пересекается сюжет с 15-м, арканом с дьяволом, но все же. Соответственно... От иерофанта мак у нас получает духовное наследие. И мы готовы двигаться в путь. Поэтому в том виде, как я вижу, путешествие героя, то первые пять карт это тот базис. То есть, для того, чтобы двинуться дальше, нам необходимо понять, что такое составные части личности: 1, 2, три, 4, 5. И только тогда у нас будет появляться возможность. Двигаться дальше. Потому что именно тогда у нас появляется возможность понять, что такое есть наш путь и э, с чего он, собственно, начинается. Начинается он у нас между тем непосредственно с шестого аркана. Шестой аркан – это аркан влюбленный. И аркан влюбленный олицетворяет собой сцену грехопадения, а, точнее, изгнания из Рая. Соответственно, здесь начинается все самое интересное. Если мы говорим о пути героя, о классическом пути героя, то у нас очень часто само по себе движение героя начинается с протеста, с ослушания высшего, ослушания некого патрона, с ослушания Бога в данном случае. И здесь мы видим явно Адаму и Еву, да, На это напоминает, наталкивает явное изображение, значит, яблони и змея. И вот все, их, их изгнали. Да. А что вот в картах uh, New Vision, там сюжет целый, там перед ними открывается поле с животными и так далее, это мы изучим. Но здесь самое главное понимание того, что именно с этого слушания, с выхода из рая начинается подлинное движение духа. В любовь, в влюбленных мы делаем выбор. Мы делаем выбор в сторону взрослости. Именно здесь наши аниме и анимус разделяются. Здесь мы выбираем, так скажем, когда мы родились, да то есть мы обрели то самое материальное тело. И здесь определяется наш биологический пол. Мы в любом случае будем сохранять природу и женскую, и мужскую. Мы в любом случае будем сохранять понимание, что такое анима и анимус, вне зависимости от нашего биологического пола. Разделение же на сугубо женские и мужские роли обычно приводит к регрессу, потому что человек силен как индивидуальность в понимании своих мужских и женских частей, в понимании в полноценном понимании анима и анимуса. Стереотипы о женском поведении, как правило, продиктованы мужской анимой. Мужскую аниму он, конечно же, в себе мужчина имеет, однако оценивает женщин он именно через нее, не через настоящую женское начало, а через свою аниму, так же, как и мужчина. Ой, как женщина оценивает мужчину через своего анимуса. Поэтому мы имеем в области стереотипов всего лишь навсего проекции, на женского анимуса и мужской аниме, и не более того. И привязываясь очень жестко к гендерным ролям, мы, к сожалению, лишаем себя силы. В принципе, это можно посмотреть по географии страны. И э, чем жестче и ортодоксальнее привяженность к гендерным ролям, тем, в принципе, менее развиты государства, если, конечно же, нет огромного количества натуральных ресурсов. Но те государства, которые могут делать это без натуральных ресурсов и достигать успеха, тем больше, конечно, стирается эта грань. Да, понятно, что сейчас есть перегибы во все стороны, но маятник всегда качается то в одну сторону, то в другую, чтобы потом пройти в баланс. И сейчас мы как раз к этому балансу уже потихонечку начинаем двигаться. но мы находимся, возможно, в экстремуме. Следовательно, в влюбленных начинается движение из рая, когда мы принимаем то, что сейчас начинается то самое развитие. Мы уже не дети, но еще совсем-совсем не взрослые. Обычно это происходит в районе 26-27 лет. И именно в этот момент мы... Переходим в следующий аркан, именно в седьмой аркан. В седьмом аркане мы встречаемся с понятием рабства, понятием установок, которые нам необходимо разбить для того, чтобы двигаться вперед. Колесница. Как видите, у нас главный герой. Это еврей, а колесница запряжена сфинксами. То есть это некая такая аллегория, относящая нас к тому, что тот, кто был рабом, да, стал владыкой и поработил своих рабовладельцев. И э, то, что касается вот этой юлы, женского-мужского начала, здесь очень много символизма, э, да, но нам для нашего блиц, Путешествие героя достаточно того, что это карта освобождения, карта понимания своей силы, своей свободы и карта аркан, в котором мы либо решаемся победить в себе раба и выйти за пределы стереотипов и своих собственных, обозначенных нашей семьей окружения сценариев, или же мы остаемся в шестом аркане, то есть боясь покидать рай. Ну, соответственно, если мы все-таки решились, то нас ждет восьмой аркан. Конечно, в классической колоде, а также в колоде, а колоде тота -то, здесь у нас справедливость, а не сила. Но для той концепции, которую сейчас я рассказываю, концепция райдера вайта, что здесь находится именно сила, прекрасно вписывается, потому что после того, как мы Обрели свободу, конечно же, мы обретаем ресурс, мы обретаем силу. Как видите, здесь у нас опять появляется знак бесконечности из мага, у нас появляются цветы. Ну, то есть мы приходим к стадии активации наших сил. Да? То есть мы укращаем свои страсти, мы укращаем свою похоть, мы берем их под контроль. То есть этот зверь никуда не девается, он всегда с нами. Наши темные стороны, которые мы познали в этом путешествии израиля через седьмой аркан – они становятся нашими сильными сторонами, которые мы можем удержать под контролем. Сила это ресурс, понимание того, что ты можешь, и обретение права на развитие. Это самый активный период в жизни человека, когда мы совершаем большие подвиги, когда мы развиваемся, получаем новые знания, достигаем целей, вершим свою судьбу и, возможно, судьбу других людей за который далее наступает период осмысления. Ну и период осмысления у нас, конечно же, олицетворяется отшельником, девятым арканом. В девятом аркане очень много мудрости, много в то же время и субъективизма. То есть при этом может показаться, что это уже некий такой завершающий этап, хотя это совершенно не так. Это лишь первое осмысление пройденного опыта, первое осмысление той погони за какими-то своими идеалами. Когда уже первые успехи достигнуты и казалось бы, что все хорошо, мы понимаем, что, наверное, какая-то часть нашей жизни не полностью реализована. И в девятом аркане мы осмысляем свой опыт, прежде чем мы войдем в совершенно новый для себя этап. Через ряд синтезирующих арканов мы приблизимся к архетипическим арканам, где речь уже пойдет о более глубоких слоях познания. Так, например, уже в следующем аркане, в десятом, мы сталкиваемся с необходимостью познания Бога, необходимостью познания Абсолюта для того, чтобы полностью реализовать то, зачем мы сюда пришли. Как мы видим, здесь четыре евангелиста читают Тору. Да, вот четыре евангелиста имеют вот эти вот по бокам товарищи, которые также образуют этот да, То есть, соответственно, здесь демон, сфинкс и змея. То есть мы все путешествуем по колесу, и иногда мы мудрые, да, но иногда, естественно, нас опускает в демоническую нашу часть, в нашу тень, и змея в данном случае как мудрый проводник, который контролирует эти повороты. Наша задача стремиться в центр колеса, понимание своих возможностей. В десятом аркане мы пересматриваем свою судьбу, мы пересматриваем цели, Задачи. Мы полагаем совершенно новые цели и расширяем горизонты. Если мы выполнили этот первичный забег с 6 по 9 аркан отлично, и нам там примерно, так скажем, близится к сорока, может быть, даже больше, скорее всего, больше, то открывается следующий квест, следующая задача, где мы начинаем познавать ту духовную часть, и вдруг она внезапно становится не просто некой, частью, неким спайсом, такими какими-то хорошими оттеняющими специями, а смыслом, где мы понимаем, что задача нашей души оказывается первичнее задачи нашей личности. И именно здесь начинается наше перерождение. В справедливости мы понимаем те самые кармические вселенские законы. Мы понимаем, в чем суть этого баланса. Что такое карма? Карма не как наказание, а карма как некий гид. То есть, если исходить из той теории, чтобы вы пришли на землю учиться, то карма помогает нам понять, что именно нам нужно изучить. Соответственно, это правосудие просто рассказывает нам о балансе о том, где мы что не учли, как нам вернуться в понимание космического баланса, как нам вернуться к выполнению необходимых, важных для души задач. И э, все эти карты, они 10, 11, 12 и 13, они очень связаны, потому что это четыре этапа трансформации. В 10 аркане понимание, что трансформация запущена, и теперь духовность и задача души главенствует на задачи личности. Понимание баланса. И понимание того, что ничто более не будет прежним. Понимание того, что сейчас ты вешаешь себя сознательно на древо Игдрасиль, как Один когда-то, дабы получить руны, чтобы получить те самые знания и понимание о своем дальнейшем пути. Здесь 12 -й. Аркан, конечно, говорит именно о жертве, но о жертве совершенно осознанной, поэтому лицо, повешенное совершенно спокойно, он светится, он знает, зачем он здесь висит. Он знает, что те жертвы, которые он когда-то приносил, были вызваны обществом, семьей, чувство ложного долга заставляло делать то, что он не хотел, поэтому эта жертва осознанная. Это жертва принесению в жертву всех тех уступок, уступков всех тех жертв во имя кого-то другого. А это первая жертва во имя себя. И тогда наступает смерть, наступает та самая долгожданная трансформация, ради которой все затевалось. И мы выходим в совершенно новый уровень путешествия с 14 по 21 аркан. Именно здесь, в 13-м Аркане, короли сменяются попами. Солнце между башен то ли встает, то ли заходит. Где-то вдалеке течет река, возможно, стикс. И мне все время кажется, что эта лошадь улыбается. Как видите, здесь у нас появляется перышко. Это немножечко отсылка к дураку, но она уже не во лбу. Это не та безмятежность, открытая всему новому, а очень осознанный интеллектуальный и духовный процесс. Мы трансформируем все, оставляя лишь кости, лишь базис. И таким образом мы переходим к четырнадцатому аркану, где нам открывается безмятежность и понимание концепции времени и концепции космического баланса. Умеренности, достаточности. Об этом Аркане можно говорить очень долго. И на курсах, конечно же, мы будем говорить о нем очень и очень много. Зачем он переливает из одного кубка в другой воду? Почему он стоит одной ногой в воде, одной ногой на земле? Что означают ересы? Не останавливаюсь сейчас подробно, но в целом это все про понимание мудрости, про понимание алхимического брака. Как прекрасно показано на колоде Тота, он в моем понимании наиболее точно отразил. Но, тем не менее, сейчас умеренность. И мы впадаем в ощущение удовлетворенности, Легкости, ощущение того, что мы поняли жизнь, мы поняли баланс. Мы поняли, как жить продуктивно и, может быть, даже счастливо. Но это немножечко опасная ловушка. Мы не должны забывать о материи. И... Потому что мы пришли в этот мир, чтобы жить в материальном мире. Мы должны пройти духовный путь, но отказываясь от материи, мы предаем всю идею воплощения в этом мире. Этот мир физический. И именно в этом его ценность, в материи. И следующий аркан дьявола пришлет, конечно же, нам об этом напомнить. Что касается дьявола, его, конечно же, страшно бояться. Как правило, для меня уже достаточно позитивная карта. Дьявол, как сказал Алистер Краули, это владыка материи. Вроде бы он сказал, надеюсь. И, соответственно, владыка материи и именно понимание того, что мы живем в материальном мире, превращает дьявола в пана, в того самого козла, фауна, фауна в некоторых пониманиях и, в принципе, отсылает нас именно к светоносной части Люцифера. Но как бы там ни было, если мы говорим о материи и о том, что дьявол наступает после умеренности, присмотритесь внимательно к тем самым нашим героям шестого аркана, когда мы Еве, да, то есть мы прошли целый путь. Пятнадцатый аркан очень, согласитесь, похож на пятый аркан в своей позе. Соответственно, те цепи, которые на них висят, очень легко можно снять. Их не просто так художница нарисовала с такими свободными. Нет, это сама по себе идея того, что они там совершенно по своей воле. И они в любой момент могут снять цепи через голову и уйти. Поэтому, что касается всех тех испытаний, которые насылает на нас дьявол, это испытания, которые насылаем мы сами на себя. И идея именно выхода из 14-го аркана в 15-й – это вспомнить о том, зачем ты прошел в этот мир. Уходить в безмятежность и в исключительно духовное путешествие придаст саму идею, материального воплощения. Поэтому следующим арканом у нас башня, где мы работаем со своей гордыней, где в иллюзии того, что мы познали жизни, дошли до венца духовного развития, разбивается о том, что не в этом суть. Суть в балансе между материальным и духовным. Именно здесь падают гуру, именно здесь падают учителя, которые ведут от материального, которые ведут исключительно, да, и от духовного в том числе, да, которые ведут в некую однобокую плоскость некой святости, отрешенности, излишнего погружения в какую-то одну идею. да, То есть здесь некое такое сектантство терпит крах. Здесь летит и бедный, и король, и в этом-то идея разрушение устоев. И после этой карты начинается путешествие к подлинной воле. То есть вот такая связка, когда в 14 аркане мы подходим к материальному через дьявола, мы снимаем с себя остатки гордыни. И тогда, когда разрушается страшный образ дьявола, он разрушается именно в башне, когда разрушается... Вся та оболочка, которая нас пугает, мы приходим к звезде. И да, здесь не без отсылок к тому же самому Morning Star, к утренней звезде. И, соответственно, сама по себе идея в Аркане звезде, как звезды, когда мы наконец понимаем свою подлинную волю. Нам через прохождение 14, 15, 16 аркана открывается то, зачем душа пришла в этот мир в этом единении духовного и материального, в объединении личности и души. Нам предстоит еще одно последнее испытание, когда понимание своей воли нам предстоит пересмотреть все иллюзорные представления о себе – все то, с чем мы так долго работали, так долго выстраивали. Мы погружаемся в Луну и блуждаем там, исследуя свой подсознательный мир, чтобы окончательно выйти к реализации задуманного в Солнце. Луна – это стандартная. Интерпретация карты иллюзий, заблуждений, психических расстройств, также это магнетическая связь с матерью. То есть здесь, то есть еще и башни, как портал, который у нас повторяется на тринадцатом аркане. То есть, это именно некий такой момент перерождения, только уже с пониманием своей подлинной воли. И эта звезда должна вывести вас из лабиринтов подсознания и привести к Солнцу, к яркой. Манифестации жизни. Здесь у нас опять появляется то самое перо. Мы опять открытым миром. Мы прошли такой долгий-долгий путь. Эта стена олицетворяет то, что все это позади. И теперь мы, неся знамя жизни, горцуя на белой лошади чистоты, так скажем, этот счастливый ребенок и есть тот дурак понявший весь свой путь, побывавший старцем, дьяволом, звездой, наконец, находит свой расцвет в 19-м аркане. И, воплотив свою подлинную волю, то есть предназначение, мы переходим к 20 аркану которые, в принципе, ознаменуют уже либо создание своего какого-то сообщества, надеюсь, не секты. <laughs> то есть 20-й аркан ⁇ это эгрегориальность. И, соответственно, в 20-м аркане происходит тот самый момент перехода от физического проявления. То есть, можно сказать, момент смерти, то есть завершение пути дурака. Но это не последний аркан. Естественно, что последняя, это, кстати, карта максимального успеха, в том числе, несмотря на то, что называется Страшный суд. Ну, соответственно, завершающим арканом выступает мир. Когда колесо сансары краутанулось, и мы, у нас есть выбор. Мы начинаем заново, ну или, может быть, уже прекратим. Как видите, здесь у нас опять появляется тетраморф, но уже проявленный. Тогда были только читающие тени. А здесь проявленные головы, то есть актуализация знаний. По канону это не женщина, это андрогин. Это двуполое или бесполое существо. Да? То есть это тоже, опять же, объединение анима и анимус, они обратно вместе и олицетворяют собой изначальный ноль. Соответственно, вот. Это у нас «Путешествие героев» вкратце, и, соответственно, на девяти занятиях мы будем детально останавливаться на каждом этапе. И ну, детально совсем останавливаться это на полгода, даже больше. И такой курс тоже будет. Но в любом случае мы будем останавливаться более подробно на символизме и на интерпретации младших арканов, как эти этапы явят себя в нашей повседневной жизни. И я благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было интересно послушать такой вот блиц-вариант путешествия героя. Спасибо и счастливо.